В данном видео мы разберем задачи на прогрессию. Я не помню, что такие задачи, конечно, особо встречались в ЕГЭ, но они встречаются в сборниках. Ну и, соответственно, не просто так, скорее всего, встречается. Возможно, было, я просто проворонил в один из годов. Что есть первым заданием? Бизнесмен Бобликов получил в 2000 году прибыль в размере 5000 рублей. Каждый следующий год его прибыль увеличивалась. На 300% процентов по сравнению с предыдущим годом найдите, на сколько рублей заработал в 2003 году. Ну, тут, в принципе, классическая геометрическая прогрессия. Первый член данной прогрессии – это 5000. То есть, это то, сколько у него было в 2000 году. Что дальше? Вот у нас увеличение на 300% процентов идет. То есть, было, например, давайте через эски была сумма S. А дальше становится на 300%, то есть 400%, то есть 4S. Ну а дальше что было бы? 4S опять же увеличилось на 4 и так далее. То есть Q в данном случае составляет 4, то есть во сколько раз увеличивается. При этом в 2000 году получил прибыль 5000, а надо в 2003 году. Соответственно количество годов, то есть 2000, 2001, 2002, 2003 это 4 штучки. Ну и в таком случае сумма, не сумма точнее, а B4, то есть какая прибыль у него будет на четвертый, получается, год по счету. Это будет 5000 умноженная на Q в степени N минус 1, то есть 4 в степени 4 минус 1. Естественно, 5000 получается, умножается на 64 и получаем с вами 320 тысячи. Ну, понятно, что не обязательно применять геометрическую прогрессию, можно просто взять вот так на шару, было 5000, потом увеличилось на 4, то есть стало 20000, потом еще раз на 4 стало 80 тысяч, еще раз на 4 стало 320 тысяч. И вроде как значительно быстрее и сразу же ответ дается. Ну, представьте, вам дали не 4 года подряд, а 10 лет подряд, или 20, или 100. Естественно, Бубликов, конечно, не проживет, но вот, собственно, лучше использовать алгебраические методы. Посмотрим следующее задание. Во втором задании бригада маляров красит забор 150 метров, ежедневно увеличивая норму, на одно и то же число метров. Ну, на одно и то же число метров, то есть прибавляется каждый раз число, то есть это классическая арифметическая прогрессия. За первый и последний день в сумме бригада покрасила 75 метров забора. Все, что нужно знать для решения данного задания, это... Сумма n-членов электрической прогрессии. У нее две формулы. Это либо 2 а первых плюс d на n минус 1 делить на 2 умножить на n. Данная формула применяется, когда у нас известна разность электрической прогрессии и первый член. Ну а есть еще другая. Это а первый плюс а n делить на 2 умножить на n. Она применяется, когда нам известен первый и, соответственно, n-член. Но тут, прям очевидно, нам говорят, сумма первого и последнего 75. А покрасить должны 150, поэтому мы сразу пишем, что 150 это 75 делить на 2 и умножить на n. Но в принципе в таком случае n это будет 150 умножить на 2 и поделить на 75 и составить 4. То есть 4 дня мы с вами потратим. Ну не мы конечно, а бригада маляров. И давайте посмотрим следующее. В третьем задании Вася надо решить 140 задач. Здесь ежедневно он решает на одно и то же количество задач больше. В первый день 8 задач решил. Определите, сколько задач решил Вася в последний, если со всеми задачами он справился за 7 дней. Ну, в принципе, тут получается та же самая формула. То есть, Sn это А1 плюс An делить на 2 умножить на n. 140 это, естественно, количество задач. Первый день нам известно, он решает 8. В последний день мы не знаем, поэтому давайте напишем AN делить на 2. Ну, а количество дней составляет 7. В таком случае 8 плюс n это 140 умножить на 2 и делить на 7. То есть, в принципе, здесь получается 40. Ну и, соответственно, n это 40 минус 8. То есть 32. То есть 32 задачи в последний день он должен решить. Давайте посмотрим следующее. В четвертом задании Вере надо подписать 640 открыток ежедневно. Она подписывает на одно и то же количество открытых больше по сравнению с предыдущим днем. Но опять эритическая прогрессия. Известно, что за первый день подписало 10 открыток. Определите, сколько открыток подписано за четвертый день, если вся работа была выполнена за 16 дней. Но тут нам необходимо найти, естественно, разность электрической прогрессии. Поэтому мы будем использовать формулу SN. Это 2 о а первых плюс D на N-1 минус делить на 2 и умножить на N. Для того, чтобы найти D. Но, зная первый и, собственно, разность, мы найдем четвертый. Что получается? 2 умножить на 10 плюс D. Потратила на 16. То есть, 16 минус 1 это 15. Делить на 2 умножить на 16 и 640 на выходе мы получаем. Следовательно, 20 плюс 15 D это 640 на 8. То есть, это 80. Соответственно, 15 D это 60. Ну и соответственно, D отсюда получается 4. То есть, на 4 у нас идет увеличение. Нам надо в четвертый день узнает, соответственно, мы находим А4. До этого А1, то есть 10, складываем с D, умноженное на количество дней минус 1. То есть на 4 минус 1. То есть у нас будет 10 плюс 12, то есть 22. 22 открыточки она должна подписать в четвертый день. И посмотрим следующее. В пятом задании компания Альфа начала инвестировать средства в 2001. Капитал был 5000 долларов. Из 2002 у нее прибыль который составляет 200% от капитала предыдущего года. То есть, сам капитал увеличивается на 200%, то есть, составляет 300% от предыдущего года. Ну Соответственно, это геометрическая прогрессия по примеру первого задания. Ну и у бета она начинает с 2003, капитал 10 тысяч долларов, в 2004 начинается прибыль, которая 400%. И надо узнать, насколько капитал был одной больше, чем другой в 2006 году. Ну, давайте посмотрим с альфой, что было. B1 у нее, то есть, первый член прогрессии геометрической 5000. Q, то есть, во сколько раз увеличивается? Ну, раз на 200% увеличивается, то есть, было 100 плюс 200%, то есть, 300%. 300% в долях это троечка. То есть, умножить на 3. При этом, в 2001 началось, в 2006 закончилось, то есть, количество годов это будет 2006 минус 2006 лет почему минус 2000 если мы вычесть 2001 то мы 2001 год сам не посчитаем соответственно здесь получается 6 но чтобы найти bn, используется формула b1 на q в степени n минус 1 то здесь получается 6 минус 1 то есть это 5000 на 243 что составляет 1 миллион 215 тысяч. Ну а у бета первоначально, то есть первые 10 тысяч. Увеличение на 400 процентов, то есть 500 процентов от предыдущего, соответственно, к равно 5. 2006 а минус 2002, потому что с третьего годика они начали. Соответственно, 4 года было, но опять же минус 1, то есть 4 минус 1. То есть по факту это 10 тысяч на 125, что составляет 1 миллион 250 тысяч. Ну и, соответственно, разница. Мы вычитаем 1 миллион 215 тысяч и получаем 35 тысяч разницы. Запишем в ответ. И, в принципе, на этом разбор данной темы и 11 заданий задания как такового завершен. Будем смотреть следующее задание.